Что делать, если тебя накрывает зависть? И некоторые, конечно, так скромно скромном в глаза говорят, у меня белая, белая зависть, у меня не черная, я не такой. Но мы все не такие, само собой. Очень важно понимать формулу зависти. Давайте определимся формулу зависти. Зависть равно... Желание минус вера. И, например, вы завидуете кому-то, у кого очень крутая машина, или очень красивый дом, или очень прекрасные супружеские отношения, например. И вы чувствуете зависть белую или черную, или немного вкрапинку. Тут даже не будем сейчас уточнять, какую именно. И здесь важно понять, что «я завидую только тому, чего я хочу» например, на 100 единиц, я хочу этого на 100 единиц, но я верю, что это в моей жизни будет всего на 3 единицы, скорее всего этого не будет, скорее всего у меня не получится, я не смогу, я не дойду, я этого не заслуживаю, я не в той семье родился, я не так выгляжу, бла-бла-бла-бла-бла, и моей веры на 3 единицы, желание на 100, веры на 3, получите зависть на 97 единиц. И тогда вопрос, как избавиться от зависти? Либо уменьшаете свои желания, либо увеличивайте свою веру. Чем больше вера и чем меньше желания, можно желать на 100 по-прежнему, но верить на 1000. Тогда ни места, ни пространства, ни энергии для зависти вы не будете ощущать. У вас просто будет желание и потребность создать план и четко к этому плану, по этому плану двигаться, достигая того, чего вы желаете, без оглядки, без сомнений, без страха. Ну, вот без упрека я бы не стала говорить, наверняка на упреки вы налетите, ну и что? Да, налетите, да, что-то может и не сложиться, но наша вера, она позволяет подниматься после того, как мы упали и двигаться дальше вперед.